Приветствую, мои родные, и поздравляю вас с наступающим праздником летнего солнцестояния Солнцеворота, который воплощает самую высокую точку, максимальный пик, подъем, взлет, экстаз, как в природе, так и в человеческой жизни. Это праздник плодородия, изобилия, славы, триумфа, щедрости, полноты жизни и, конечно же, безусловного счастья. С мистической точки зрения этот праздник объединяет в себе сразу все четыре стихии. Огонь, воду, землю и воздух. Поэтому духи этих стихий радуются и веселятся вместе с людьми в этот день, которые празднуют. Человек может получить духовное озарение. Могут сниться вещи, сны и грезы из будущего. Это один из самых магических периодов времени. Загадываются желания, корректируется будущее путем а, непосредственного контакта человека со стихиями, а, с силами Земли. И сейчас это взаимодействие наиболее доступное, наиболее легкое и сильно ощутимое. И в этот праздник, а, в, этот, в эти волшебные дни я предлагаю вместе с нами провести а, или ритуал а, желаний, который я вам сейчас расскажу чуть позже, или даже отправиться с нами на ментальные практики на места силы Крыма. Что значит ментальные практики? Это работа с вами по фотографии. Об этом я чуть-чуть еще позже вам расскажу. Вот а, что нам дает солнышко в эти дни? Солнце нам дает энергию, жизненные силы. Солнце ⁇ это первая планета. То есть мы рождаемся в солнечный день, мы всегда по астрологии смотрим, где у нас Солнце. То есть это то, что нас зажигает, это то, что дает нам силы, дает нам энергию жизненной силы. Именно от него мы получаем свою силу и наполнение, потоковое состояние, ресурсное состояние. Без солнышка нет жизни, мои родные. И под летним солнцестоянием нам все дается. Нам дается импульс, силы, и энергии, чтобы завершить наши цели, начать работать над тем, что мы хотим. И летнее солнцестояние по факту является серединой природного лета, когда самый длинный световой день в году, Солнце достигает максимальной, максимально высокой позиции. И еще с древности этот праздник, как и зимнее солнцестояние 21 декабря, имел огромное значение для наших предков, живущих в гармонии с матушкой Землей и подчинявшимся силам природы. И с 20 по 23 июня это самые короткие ночи в году. Эти ночи полны зарядом энергии и, конечно же, природной магии. Именно в эти дни я буду проводить практики на местах силы, которые будут наполнены очищением, прощением, принятием. Это будет 20 числа. 21 числа будет работа на наполнение, на исполнение ваших желаний. 21 июня ⁇ день важной поворотной точки на колесо года. Истина и иллюзии перемешиваются, перемещаются, и границы между мирами истончаются. Этот день символизирует самую высокую точку. Максимальный пик, подъем, взлет, как я говорила уже, экстаз, как в природе, так и в человеческих судьбах. 20-го мы будем проводить практики очищения, а 21-го мы будем проводить практики наполнения. И этот праздник, колеса года, торжество света и жизни всегда отмечался особенно щедро, зачастую даже размашисто. И поскольку все беды, Прошедшей зимы уже позади, а до новой еще далеко можно расслабиться и получить удовольствие. Фиячить, волшебничать, магичить, просить у природы свое счастье, дать себе заряд силы, радости и удачи на целый год вперед. Вы представляете, мои родные, какое у нас предстоит время? Ссылочка на участие в групповых и в индивидуальных практиках будет под этим видео. Там мы постарались немножечко подробнее записать, рассказать о том, что я буду проводить, где я буду проводить. Это дольмены Крыма, которые направлены на разные сферы нашей жизни. Это будет групповая практика, где я составлю групповой путь, и этот путь пройду с группой людей с вашими фотографиями, работать буду по фантому с вашими вибрациями. Потому что... Настолько сильные места там, просто ну, нереально, знаете, у меня даже нет слов, я постараюсь взять у ребят видео, с которыми мы проводили практики небольшие на местах силы, на этих дольменах, чтобы Дима сделал вам видео, чтобы вы почувствовали эти места, потому что говорить о них можно сколь угодно много, но когда вы их почувствуете, увидите, вы поймете, насколько это мощные места. Поэтому а, имейте в виду, вот ссылочка будет под этим видео. Если вдруг не нашли, пишите комментарии, пишите в личные сообщения ВКонтакте, а, мы вам дадим ссылочку. Кстати, в соцсетях тоже будет ссылка с информацией о практиках на местах силы. А, только имейте в виду, много людей я брать не буду. Особенно на индивидуалку будет человек 10, на групповые возьму, ну, наверное, человек 20. Поэтому как только услышали, Информацию. Бегом по ссылке переходите и бронируйте, сразу оплачивайте. К сожалению, если вы не успеете, то ссылочка уже будет закрыта, вы просто не сможете оплатить. Если у вас экстренная ситуация, то пишите в личку, я рассмотрю в индивидуальном порядке. Итак, мои родные, что же в целом нам дает Солнцеворот? А, поскольку в этот день энергия Солнца максимально находится на пике, то и используют магию и силу огня вот сейчас я вам дам некоторую информацию и даже ритуал который вы можете провести сами для тех кто будет участвовать на местах силы это будет некая подготовка и усиление того что буду делать я не расслабляемся делаем если вдруг по какой-то причине вы не можете сейчас участвовать то вы можете сделать то что я сейчас вам расскажу и хотя бы немножечко использовать эти эту силу природы. Вот летнее самостояние это праздник, когда зажигаются костры, когда прыгают через костер. Это а, процесс очищения. И если вы дома, если вы не сможете быть на природе, то вы просто зажигаете свечи, чтобы очиститься от зла, от болезней, от неприятностей, от проблем. Прям вот на свечу так и говорите. Вы поделитесь со свечой, от чего вы хотите очиститься. Также это магия четырех стихий. Опять-таки магия, я бы ну, хотела уточнить, что мы, я вообще за природную магию и магию намерения, без излишнего какого-то рукомашества, многодрыжества, без лишних черных каких-то штучек, дрючек. Да? Это магия природы, то, что действительно нам дает матушка-природа. Далее мы подключаем магию воды, сила луны, потому что... А луна – это вода. Когда пускаются по реке венки, купаются ночью, чтобы получить прилив сил и заглянуть в будущее. Вы, если вы не можете быть у реки в этот день или в эту ночь, тем более, не сможете искупаться, то вы можете сделать эту практику просто дома. Наливаете ванну, воды, насыпаете пачку соли, пачку соды. Можете капнуть любых масел, которые вам захочется В этот день не думайте, о чем они, просто подберите тот аромат, который вы хотите, и вы просто на интуиции сможете подобрать тот аромат, который вам нужен именно в данный момент. Вы прям соединитесь с этой водой, когда вы будете в ванной, соединитесь с этой водой, станьте этой водой, станьте луной, соединитесь с ней, просите ее очистить вас, почистив, дать вам силы. Далее, через магию земли, люди напитываются энергией матери природы, когда собирают полезные июньские травы, пытаются отыскать цветок папоротника. Если упростить, то вы можете просто постоять именно на земле. Если у вас квартира и нет возможности побыть где-то босиком на природе, да просто купите небольшой пакет земли в магазине для цветов. А, смешайте с солью, потому что соль очищает. Вместе с землей это будет практика заземления. А, сделайте большой коврик из целлофана, предположим, и постойте. А, напитайтесь, попросите матушку земли, а, почувствуйте соединение с землей. Попросите матушку землю а, дать вам силы. И это будет практика с землей. Потом вы можете просто выбросить эту землю с солью, потому что она будет уже пропитана очищением, ну, очищением, грязью, так скажем, энергетической. Далее вы можете использовать магию воздуха, когда проводятся обряды и ночуют под открытым небом, например. В этом множестве магических переплетений особое место занимает Конечно же, любовная, любовные практики, любовные ритуалы. Да, магия воздуха – это благовония, это молитвы, это просьба. То есть вот то, что вам близко. Если вы знаете молитвы, любите читать молитвы, то это тоже будет магия воздуха. Если вы так же, как и я, не любите читать молитвы, для меня важнее то, что идет из состояния, а не то, что я зазубрила то вы можете просто своими словами просить, разговаривать, смотреть на Луну и что-то говорить, вот то, что будет идти из вас, из внутреннего состояния. Несмотря на то, что больше всего эффективнее работает работают любовные практики, направленные на отношения, тем не менее в эти дни вы можете просить все, что угодно. И традиционно основными цветами праздника были и остаются зеленый, голубой и, конечно же, солнечный, желтый цвет. Красный тоже можно использовать как символ любви, можно оранжевый использовать. Вы можете их использовать в одежде, в аксессуарах, либо это может быть коврик, на котором вы будете работать. Девочки, подходите творчески к этому процессу. Я напоминаю, что мы будем делать вибрационные Ментальные практики на местах силы. 20 июня это будет очищение, прощение, чтобы вас простили, чтобы вы простили. Потому что без очищения, без устранения, трансформации в вашем вибрационном коконе, в ментале блоков обид на вас или ваши на кого-то, бесполезно дальше что-либо делать, это будет просто слив вашего времени и действительно рукомашество и ногодрыжество, поэтому будет вибрацион, будут вибрационные сеансы групповые на то, чтобы это сделать, скорее всего 20 числа я соберу именно, ну, днем мы поедем на местах силы поработаем, а вечером я проведу сеанс групповой на очищение, такой некий завершающий сеанс, который мы проведем вместе с вами. 21 числа я проведу практики групповые на местах силы, где поработаю со всеми вами по э, дольменам. Я создам один какой-то маршрут групповой, э, который будет направлен на все сферы нашей жизни. Это и здоровье, и изобилие, силы, э, общение с космосом. Но ну, если так можно, да, общими словами сказать, чтобы у вас открылось Открылся поток, я посмотрю этот маршрут. Вот, кстати, схема дольмен, на которых я буду работать, она будет на страничке, вот ссылочку вы найдете под этим видео. Вы прям посмотрите, какие дольмены там в целом есть. Там нарисован маршрут, это маршрут, который мы будем прорабатывать с вами. Из одного на другой дольмен вот мы будем этот маршрут прорабатывать. А уже 21 я еще поработаю индивидуально, 22 и 23 числа вот эти три дня также будет вестись индивидуальная работа. Там я буду прорабатывать индивидуальный маршрут для каждого человека, работать по фантому вибрационно и направляться будут все силы на ваше намерение, которое вы будете писать. То есть вы мне отправляете фотографию ваше намерение, дату рождения, и я работать буду индивидуально. То есть это два блока, групповой блок и второй блок индивидуальный. Кто-то останется только на групповом блоке, кто-то получит и групповой, и индивидуальный. Все по вашим желаниям, по вашим возможностям. Ссылочка на участие под этим видео или в моих соцсетях Елена Дегурова, можете меня найти везде. Внимание на эту практику, так как работа предстоит колоссальная, я буду брать на индивидуалку только 10 человек, на групповую работу 20 человек, потому что очень вот на предыдущей практике я взяла много, ну, то есть я не ограничивала, и прям, вы знаете, очень тяжело, и все равно, честно скажу, я такая вружка всегда, да, я говорю групповая работа, и все равно, если я понимаю, что нужна индивидуальная чуть-чуть проработка, да, вот чуть-чуть сдвинуть место, я все равно работаю индивидуально. Поэтому, то есть вот такого плана все равно работа будет вестись, имейте в виду. Поэтому я на эти практики, на солнцестояние, и сразу скажу, что продолжение этих практик, на летнее солнцестояние, продолжение будет у нас на затмение, когда мы будем работать с геномом бедности, геномом богатства вашего рода, вас и ваших потомков. Эта информация тоже будет следом. Просто имейте в виду, туда я тоже буду брать 10 человек на индивидуальную работу, 20 на групповую. Следите за информацией. Вот. Ну а теперь мои родные, ритуал желания, ритуал благодарения на летнее солнцестояние. Я напоминаю, что сейчас мы будем получать энергию, чтобы осветить те области жизни, которые были ранее спрятаны, являлись тайными. И вот в летнее солнцестояние нам будет предложено идти навстречу всему миру, мои родные, независимо от того, какие семена мы посадили во время еще весеннего равноденствия. И сейчас все эти ростки, посаженные тогда, будут в полном расцвете. И мы сможем пожинать плоды нашего урожая, соединиться с силами природы. И лучший способ отпраздновать такое особое время года – это провести практику, провести определенную практику, которая усилит и поможет получить большие результаты. Если эта практика делается на летнее солнцестояние 21 числа. Если вы 21 числа сможете оказаться на природе, то можете разжечь костер. Если же вы будете дома, то достаточно будет и большой праздничной свечи. Просто вот купите красивую свечу, чтобы вы радовались, чтобы, вы, а, вот, ну, чтобы она как-то так вас самих зажигала прям. А желательно, чтобы эта свеча была красная или желтая. А... Центральную свечу можно окружить зелеными и голубыми свечами. То есть мы подходим творчески. Нет правильно, нет неправильно. Я рассказываю варианты, а вы уже творите, мои родные, сами. То есть вы можете купить большую праздничную свечу центральную, а вокруг нее можно поставить зеленые, голубые свечи. Если есть, положите вокруг солнечные камни. Это цитрин потом эм, рутиловый кварц желтый кальцит, янтарь великолепно подойдет, сердолик великолепно подойдет, или, или любые желтые камни, или оранжевые камни. И вы можете э, держать какой-нибудь из кристаллов в руках, если вы пользуетесь кристаллами, или купить специально для этого праздника кристалл. Можете его держать в руках для усиления вашего намерения на исполнение желаний. Помните обязательно про дары природы. Природе. Когда что-то просите, всегда отдавайте взамен с благодарностью. Поэтому возьмите подношение для матушки природы в знак признательности за силы, которые она вам дает. Что это может быть? Солнышко, да, это могут быть желтые, оранжевые плоды, это могут быть желтые яблоки, это могут быть апельсины, это могут быть красные яблоки, это могут быть блины, которые вы напекли, или хлеб, который вы испекли круглый. Это могут быть, в принципе, любые ягоды, которые вы можете купить или собрать желтые, красные, оранжевые, то есть вы делаете такой некий алтарь подношения, если вы делаете на природе, то вы делаете алтарь на какой-нибудь ну, полотенце, салфетку какую-то возьмите с собой, дома просто можете на стол накрыть, эти фрукты вы, конечно же, кушаете потом сами или угощаете кого-то, то есть вы их не выбрасываете, конечно же, вы угощаете кого-то, сами смотрите, можете у вот церкви кого-то угостить, можете соседских детей угостить, родственников угостить, либо сами скушать. То есть это вот такое подношение на алтарь, и потом вы это явство слушаете. Далее сама практика: сядьте удобно у огня или у свечи, соединитесь сами с собой, с природой окунитесь внутрь себя, внимание на сердечную чакру в области груди и подышите, сделайте три глубоких вдоха, выдоха и задайте намерение очистить пространство вокруг вас. Мысленно направьте огненный свет в пространство, в котором вы сейчас находитесь. И подумайте о том, как этот свет освещает все скрытое, выжигает все отжившее, очищает от негативного. И посидите в спокойном состоянии некоторое время. Далее сделайте три глубоких вдоха, выдоха. Возьмите листок бумаги и запишите все проблемы, невзгоды, в скорби года, от которых вы хотите освободиться. Запишите, выпишите туда всю боль, все, вот все, все, все, все, все, от чего вы хотите освободиться. Далее попросите очищения, прощения. И Совершите некую медитацию на огонь, представляя, как все ваши горести уходят прочь, сгорают в пламени костра и отдайте ваш листок бумаги огню. Подожгите его от свечи или положите в костер, если вы на природе. Можете наблюдать, как сгорает этот листок. И вместе с ним сгорают все боли, все проблемы, все горести. И далее продолжаем практику с мыслью о наполнении вас магией четырех стихий. Почувствуйте прилив энергии всех четырех потоков. Огня, воды, земли, воздуха. Позвольте потоку огня наполнить вас энергией. Почувствуйте, как вода дает вам прилив жизненных сил. Ощутите связь с землей и ее поддержку. Вдохните глубоко воздуха полной грудью для полноты вашего внутреннего состояния. И когда вы почувствуете состояние наполненности от всех стихий, Попросите радости, счастья и всего, что в вашей душе угодно, добавив во благо для вас и безопасность окружающего. Посидите некоторое время, наполнитесь этим состоянием радости, счастья, наполнитесь энергией на исполнение желаемого, и постепенно выходите из состояния медитации, спокойно, постепенно, со словами благодарности Матушке Природе. Кстати, вы можете поставить не только свечу, а можете символически поставить все стихии. Да? Соль будет ознаменовать землю, благовония воздух. Огонь – это свеча. И небольшую чашу, хрустальную, например, бокал или хрустальная вазочка. Ну, может быть, просто стекло, только не пластмасса, а с водой. И это будет ознаменовать, ну, как некая, некая дань природе всем четырем, четырем стихиям. Вот такую практику вы можете провести на исполнение желаний, очиститься и наполниться. Напоминаю, если вы будете участвовать с нами в ментальных вибрационных сеансах, практиках на местах силы, на дольменах в Крыму, эта работа по фотографии, ехать никуда не надо, то вы можете усилить этой практикой, присоединившись ко мне через эту практику. Если вы не можете участвовать, не хотите участвовать, неважно по какой причине, вы можете сами просто провести эту практику. А в комментариях напишите, как вы празднуете летнее солнцестояние. Расскажите, будете ли вы делать этот ритуал для желаний, или, может быть, вы пойдете ночью искупаться в реке, в водоеме, или, может быть, даже искать цветок папоротника. Жду ваши комментарии под этим видео в соцсетях, в YouTube. И, конечно же, я напоминаю, чтобы быть, в курсе всегда о выходе нового полезного видео. Подписывайтесь на мой канал, обязательно включите уведомления, надо нажать на колокольчик, только тогда у вас будут приходить уведомления о выходе нового видео. И, конечно же, если вам полезно то, что я делаю, ставьте лайк, делитесь с друзьями, нажав кнопочку «Поделиться» или «Репост» во всех соцсетях, для того, чтобы как можно больше людей благодаря одному вашему движению стали еще более счастливыми. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Я еще запишу немножечко о том, что я буду делать на дольменах, какая взаимосвязь, почему это работает. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и будем вместе двигаться в сторону счастья потому что я знаю, с нами вы точно станете еще более счастливыми. С вами была Елена Дегурова и, конечно же, до встречи в новом видео. Пока-пока!